Так, дельщики, ребятишки, с вами Сермида, И это у нас Майнкрафт Приключенческое Выживание. И мы сейчас будем, ну, выживать. Э, первая цель найти хорошую местность. но ну, мне кажется, я и так уже заспаунился даже. Вот. И я еще где-то тут увидел деревню перед тем, как снимать. Э, ну, это не сильно важно. Э, поэтому я сейчас буду делать... Э, так, чем пока разлагает, И поэтому я сейчас буду делать... Там, я не знаю, какие-то ресурсы, то есть там э, топор, камень, э, каменную кирку и так далее. Поэтому сейчас я буду добывать дерево. Вот я и добыл какие-то первые инструменты. Теперь мне осталось э, сказать вам, что я какие у меня здесь есть моды. У меня здесь есть мод самый крутой, который я знаю. Это вот э, неактивный, неактивный модуль Rai Prime. И он должен крафтиться там как-то сложно, очень, вот. И потому что я пробовал уже, и у меня не получилось, потому что что-то там не записалось. Ну, надо очень много времени. И поэтому я сейчас буду ходить в шахту там, искать много всяких ресурсов. Так что я скорее потрачу на это несколько часов. И перед тем я хочу сделать домик. Поэтому чай я на него начну делать. Вот я и построил домик. Он прикольный, правильно нам только стекла надо будет сделать. А так вс шикарненько. А, и, кстати, тут у нас есть такой проходик. Вот. И шахту, которую я еще копаю. Кстати, да, надо будет ее увеличить и улучшить, поэтому. Сейчас я займусь ресурсами для Рай prime И, кстати, я хотел вам сказать, что туда был когда-то монстр, из которого выпылось вот это, и вот, поэтому я могу делать вот так вот. Вон, с него выпало обсидиан и эндоржемчуг. Ну, примерно вот столько я добыл ресурсов. Вот. И еще тут переплавляется. То, что может переплавляться. И сейчас я пойду в... искать кактус, потому что нам понадобится кактус. Знаете, так вот я знаю, ну потому что я и говорил, я вообще так-то пытался сделать. Вот и я его почти сделал, но потом понял, что я не записал. Нам надо зеленый краситель. Он делается из кактуса или каких-то зеленых грибочков, цветов, но лучше кактус, потому что он будет расти так, и кстати я хотел вам сказать, что я в шахте добыл вот такие вот осколки, из которых можно сделать сердца или вот э, силу, которую ее нам будут давать. Вот увеличение увеличивает базовый урон атаки. Мы вот так вот его прим... применяем и это применяем. Все, теперь мы убьем сильнее и плюс 1 хп. Э, что я еще хотел сказать? что, да, мы сейчас будем делать вот пластины, которые делаются, ну, примерно вот так вот, со всеми, там, уголь, железо и свинцовый. Поэтому я сейчас сделаю там, на, вот, пластинки и не вернусь. Так вот, я сделал парочку пластин, и мы теперь вроде как будем делать вот так вот, но ну, надо сделать вот так вот, и у нас получается вот такая вот, УЗЖК. Ну, короче, что-то странное, непонятно что. Но что-то есть. Вот. И нам надо таких три штуки. Но это только там. А еще понадобится нам где-то еще такие вот. УЗЖК. Uh, Давайте будем называть улучшенная пластинка. Вот. Но я не помню, где она используется. Может, тут -то? Или в этой микросхеме. Ну, короче, где-то она точно вроде как используется, кроме как здесь. Или нет? Нет, мне все-таки показалось. Ну, это хорошо. Нам осталось сделать вот такие вот микросхемы. Они используются э, через угольные пластины и зеленые. Ну, и зеленый краситель. Вот что мы сейчас быстренько сделаем. И поставим вот сюда мы. Ой! И поставим сюда мы золото. И сюда поставим еще дерево, потому что, ну, кончилось оно кончилось Вот, и теперь мы забираем и попробуем скрафтить эту... И как Ну, короче, давайте-ка я так сейчас все понакрафчу, что, что я смогу скрафтить и вернусь. Нам надо светопыль, а для светопыли надо ад, а для ада надо обсидиан. Поэтому я добыл обсидиан, еще я сделаю портал... А, ну ладно, чуть-чуть не рассчитал, но там все равно не будет видно, поэтому э, э, все, все четко, красиво, никто ничего не видит, вот, так и должно быть. И теперь мы берем, э, блин, вот, блин, железо надо, теперь мы можем поджечь, уху, ничего себе, это у нас шипастый корень. Так, ну, блин, лагает немножко, надо подождать. Пока все тут прогрузится, ну, вроде все. А, есть тут светопыль, это все круто, весь... А, кстати, она меня ударит. М. Чтоб... Что? Откуда? О, ладно. Кстати, да, она меня... Она меня бьет. Опа. О, красиво так. Так, тогда я шел в шахту за какими-то обычными ресурсами. Теперь мне надо за алмазами. Поэтому я иду на 10 высоту. Это тогда последний ингредиент. И осталось мне еще взять все вот эти вот вещи, которые я понакрафтил. И все будет готово. И Рая Прайм есть но нам надо ОГК ОГК где-то у нас вот здесь Гамма э, Где этот? Вот он Он делается, ну, не сложно, но и не просто Я вроде как могу скрафтить, потому что я один алмаз оставил и, и теперь мы сможем скрафтить э, вот такую вот штучку и и осталось нам скрафтить всего лишь то УГК. Это от УГК мы подключаем к себе. Подождем, давайте. Хотела мы так уже воспалки. И вот она, наша райпрайм. А кстати, 500 пм это. Я просто ходил и не дали там 20 за просто то, что я хожу и убивал. Но райпрайм не было. Вот такая вот ситуация. Вот, и давайте-ка мы сейчас попробуем что-то посмотреть, ну, купим алмазы, так, а они покупаются, да, ух ты, все, теперь у нас здесь алмазы, ну, а на этом, я думаю, мы закончим, поэтому всем пока-пока.